Когда мы наблюдаем за физическим миром, мы находим случайные отклонения везде. Мы можем генерировать настоящие случайные величины, измеряя случайные отклонения, называемые шумом. При измерении этого шума в выборке можно получать числа. Например, если измерить электрический ток статики от телевизора в течение некоторого времени, то получится идеальная случайная последовательность. Можно визуализировать эту случайную последовательность, изобразив путь, направление которого изменяется в зависимости от каждого числа. Это называется случайным блужданием. Нужно отметить отсутствие шаблона любого масштаба в каждой точке последовательности. Следующий шаг всегда непредсказуем. Говорят, что случайные процессы недотерминированы, так как невозможно предсказать их развитие заранее. Машины, с другой стороны, детерминированные, их операции предсказуемые и повторяемые. В 1946 году Джон фон Нейман был приглашен для проведения вычислений для военных. Особенно активно он участвовал в проектировании водородной бомбы. Используя компьютер ENIAC, он планировал повторяющиеся вычисления приближенных процессов, задействованных при ядерном синтезе. Как бы то ни было, это требовало быстрого доступа к случайно сгенерированным числам, которые возможно воспроизвести при необходимости. Однако Эниак имел очень ограниченную внутреннюю память, и хранить длинные случайные последовательности не представлялось возможным. Поэтому Нейман разработал алгоритм для механической симуляции перестановочного аспекта случайности таким образом. Сначала выбирается настоящее случайное число, называемое зерно. Это число можно получить при измерении шумов или взять текущее время в миллисекунд. Далее выбранное зерно передается на вход для простых вычислений. Зерно умножается само на себя, и на выход подаются средние цифры в результирующем числе. Затем выход итерации передается в качестве зерна на вход для следующей. Этот процесс повторяется так долго, сколько нужно. Этот метод известен как метод серединных квадратов. И это только первый из большого набора генераторов псевдослучайных чисел, известных сегодня. Случайность последовательности зависит только от случайности изначального зерна. Одно зерно, одна последовательность. Итак, какая же разница между случайностью генерированной и псевдослучайностью генерированной последовательностями? Представим каждую последовательность в виде случайного блуждания. Они выглядят схожим образом до тех пор, пока мы не ускорим представление. Псевдослучайная последовательность в конечном счете повторяется. Это происходит, когда алгоритм доходит до зерна, которое уже было использовано ранее, и круг замыкается. Длина последовательности до повторения называется периодом. Период четко ограничен длиной изначального зерна. Например, для двузначного зерна алгоритм может породить последовательность длиной до 100 элементов, прежде чем вернется к использованному ранее зерну и начнет циклически повторяться. Трехзначное зерно позволяет растянуть вперед до 1000 чисел до начала повторения. Четырехзначное число расширяет последовательность до 10 тысяч чисел до начала повторений. Однако, если использовать достаточно большое зерно, можно получать последовательность из триллионов и триллионов элементов до начала повторения. Ключевым же отличием является то, что генерируя последовательность псевдослучайно, из нее исключаются очень многие подпоследовательности, которые просто не могут быть включены в нее. Например, если Алиса генерирует настоящую случайную последовательность из 20 элементов, это эквивалентно произвольной выборке из стопки всех возможных последовательностей этой длины. Эта стопка содержит 26 в степени 20 страниц, что является числом астрономического масштаба. Если встать снизу стопки и посветить фонариком вверх, то человек, стоящий на вершине стопки, не увидит этого света примерно 200 миллионов лет. Сравним это с генерацией 20 элементной псевдослучайной последовательности с использованием четырехзначного зерна. Это эквивалентно произвольной выборке из 10 тысяч возможных начальных зерен. То есть можно сгенерировать лишь 10 тысяч различных последовательностей, что является исчезающей малой частью всех возможных вариантов последовательностей. Меняя случайное смещение на псевдослучайные, мы сужаем пространство ключей до намного меньшего пространства зерен. Для того, чтобы псевдослучайная последовательность была неотличима от случайно сгенерированной последовательности, нужно, чтобы при помощи компьютера было невозможно перебрать все зерна для нахождения совпадений. Это приводит к нас к важному отличию в компьютерной науке между тем, что возможно, и тем, что возможно в разумные сроки. Мы применяем ту же логику, когда покупаем замок для велосипеда. Мы знаем, что кто угодно может просто перебрать все возможные комбинации, чтобы найти ту, которая подойдет и откроет замок. Но это займет несколько дней, поэтому мы предполагаем, что на 8 часов он практически защищен. При использовании генераторов псевдослучайных чисел безопасность возрастает с повышением длины зерна. Самый мощный компьютер будет перебирать все возможные зерна на протяжении многих лет, поэтому мы можем спокойно предполагать практическую безопасность вместо идеальной безопасности. При увеличении скорости вычислений длина зерна должна пропорционально увеличиваться. Псевдослучайность освобождает Алису и Боба от необходимости обмениваться полной случайной последовательностью смещений заранее. Вместо этого они обмениваются относительно небольшим случайным зерном и растягивают его в одинаковые, подобные случайным, последовательности, которые требуются. Но что случится, если они никогда не встретятся для обмена этим случайным зерном?